здравствуйте уважаемые дамы и господа я приветствую вас на своем youtube канале андрей дуйко официальный канал мой канал посвящен эзотерике работе с тем чтобы человек обучался целительству открытию потока денег работой над развитием своих паранормальных способностей и увеличение общей духовности очень много информации связанной с мистицизмом египетской магией индийской магией, славянской магией. огромное количество авторских семинаров вебинаров и тренингов где я напрямую отвечаю на вопросы слушателей которые приходят на мой канал вы будете приятно удивлены от того огромного потока информации который ждет вас на моем официальном канале андрей дуйко официальный канал спасибо за соучастие